Предлагаю вашему вниманию еще один сверхурожайный сорт перчика. Вот, посмотрите, сколько на нем плодов. Этот кустик у меня рухнул. Я его не поднимаю, чтобы не повредить корневую систему. Посмотрите здесь, какое количество плодов. Просто, просто кошмар. Вот такое вот количество плодов. Этот сыр называется белигов с Карибских островов срок созревания такого перчика 90 дней острота у него от 20 до 30 тысяч сковелей не сильно острый так вкус у него пряно фруктовый вот такое вот обильное плодоношение он у меня обрезанный высота такого кустика может достигать от 60 до 90 сантиметров созревает такой перчик вот светло-зеленого цвета потом становится оранжевый вот такой вот а потом уже темно-темно-красный такие вот красивые стрички стрички очень и очень плотные он толстостенный очень сочный и очень и очень высокоурожайный сейчас листик поберем вот этот чтобы он нам не мешал показать вам с той стороны Такое точное количество. Такой кустик может нести до 200 плодов. Если выращивать его в теплице, он очень и очень высокоурожайный. Вот так выглядит наш перчик. Вблизи он имеет такую вот конусообразную форму. Либо форму, как у скотч-банета. Такая шляпка. Либо вот такой вот. Он ярко-ярко-красный. Созревает до ярко-красного цвета. Давайте здесь посмотрим, сколько примера весит у нас одна перчинка. Одна перчинка весит 22 грамма. Посмотрим другую какую-то. 23 грамма. Где-то в пределах от 20 до 25. Вот 20 грамм. Плоть очень и очень плотная. Прямо такой, не, не придавишь его. Довольно сочный. Очень крупный перец. И очень насыщенный. Такой крас, ярко-красный цвет у него. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, какой внутри. Стенки вот такого перчика очень и очень толстые. Где-то, наверное, ну, я не знаю, наверное, миллиметров 5. 5-6 миллиметров. Очень толстый, очень сочный и очень твердый. Небольшое количество семян. Аромат у него ах, приятный. Запах такой, как у хабанера. Только легкий-легкий запах. Очень хороший, очень плодовитый сорт. Перец очень и очень толстостенный. Стенки очень толстые, так что с него можно делать всевозможные заготовки. Также можно с него делать соусы, можно консервировать. Делать то же самое, что делаете вы со сладким перцем. Потому что перец очень сочный, очень толстая плоть. Так что выращивайте такую перчик у себя дома. Всем удачи!